морской котик один, сейчас Лёша покажет тюлене. <связывая> Нет, вот меня не потом, по середине апреля я... сезон ветров. Правда. Вот у нас ну, как бы очень многие приезжают в сентябре в октябре. Железо, марганис, аллибастор и гранит. Гранита очень много, поэтому он является самым популярным строительно-отделочным материалом и 20 жилых районов. С правой стороны район, который называется Эль-Каусер. Переводится с арабского как река, протекающая в раю, А с левой стороны пятиэтажки. Это район социального жилья, названный по фамилии бывшего президента Египта Хосни Мубараха. Таких районов у нас в городе 13. Он придумал программу, которую мы можем дать название «Наша ипотека». Первоначальный снос в размере 10 тысяч фунтов. И дальше уже в течение 30 либо 35 лет семья платит сумму, которая никак не меняется и не, ну, не меняется, да не растет, не падает в течение этого срока. 30 либо 35 лет и составляет 700 фунтов в месяц. Делим на 15,5 получается меньше, ну, практически 50 фунтов, 50 долларов. Тоже мы, когда с вами будем ехать по городу, обращайте внимание на этажность зданий. У нас дома не превышают пяти этажей. Это все связано с тем, что у нас сейсмически неустойчивая почва. Иногда нас трясет, но максимально... Было, по-моему, 4,6 балла по шкале Рихтера, не больше. В зависимости от города Шармучейха, курорта Шармуч... А, кстати, друзья, поздравляю наша первая достопримечательность работающий светофор у нас их 11 и у нас есть такая традиция, если мы с вами поймали первый на этом месте то оставшиеся 10 будут тоже нашими их нам, их нам установили 4 года тому назад и первые три года они были просто украшением города то есть либо не могли подключить либо думали, что может быть и не надо но вот за последние год и 3 месяца они активно помогают в регулировании дорожного движения Египет знаменит, конечно же, и своими пирамидами и уникальным маслом черного гмина, которого на Ближнем Востоке называют черным золотом но безусловно для многих людей визитная карточка Египта можно считать Красное море Красное море считается самым чистым морем в мире. В него не впадает ни одна река, которая несет с собой ил и песок, поэтому вода всегда прозрачная. Средняя глубина в Красном море достигает 486 метров. Красное море считается самым соленым морем в мире. Уже научно доказанный факт, что правильно называть Мертвое море Мертвым озером. И здесь египтяне чувствуют гордость, забирают вверх носы, что хоть в чем-то они обошли израильтян. Концентрация соли в водах Красного моря составляет 45,6 грамма на 1 литр. Для сравнения, в Черном море концентрация 29,3 грамма и в Азовском море составляет 17, ну почти 18 грамма на 1 литр. У кого есть кожное заболевание, экземы, дерматит, цариаз, вам показано купаться в Красном море, делайте хотя бы 3 подхода по 20 минут. И в течение 7 дней вы увидите, как улучшится состояние вашей кожи. С правой стороны наш первый отель э, «Шаратон», первый отель «Кургады» и пляж этого отеля. Мы хоть и живем на море, но любое посещение пляжа у нас платное. Например, вот этот вот необорудованный для нас, для европейцев, пляж, потому что здесь нету ни туалета, ни душа, э, стоит 50 фунтов, делим на 15,5. Следующий пляж, который мы с вами увидим буквально через полминуты, он стоит 75 фунтов. Он э, оборудован уже и туалетными комнатами, и душем. Но особенностью этого пляжа является то, что э, Значит, вот эта вот сетка Рабится в сезон, когда на пляже нет ни одного свободного места, за этой сеткой рабицы на тротуаре собираются молодые египтяне с чипсами, с колы и наблюдают за тем, как иностранки в бикини купаются и принимают солнечные ванны. То есть всем хорошо, и тем, и другим. Максимальная стоимость посещения пляжа у нас 300 фунтов. Это пляж, который находится на нашем яхт-клубе. Красное море по праву считается самым богатым на флору и фауну. Но основным богатством являются живые коралловые рифы. И на карте нашей планеты осталось только два места, где еще можно увидеть живые коралловые рифы. Это Австралия и Египет. Как узнать, живой коралловый риф или нет? Если вы плаваете, видите перед собой цветной коралл, то он живой. Если коралловый риф белый, то означает, что он мертвый. Но вывозить из Египта даже маленький кусочек живого, либо мертвого кораллового рифа нельзя. У нас существует два основных правила при купании в водах Красного моря. Мы плаваем смотрим, Но ничего руками не трогаем У нас есть э, ряд э, ракушек Например, знаменитая конусовидная ракушка Которая, э, если вы ее коснетесь Сделает анемию конечности до 4 часов Если вдруг вы порезались о коралловый риф Неглубокий порез Он будет заживать до двух недель Если порез глубокий То рана может заживать до 6 месяцев И а потом останется рубец на всю жизнь есть рыба не могу про нее не сказать, которая по внешнему виду выглядит как булыжник, но если вдруг вы, не дай бог, на нее наступили, то у вас есть только 6 часов, потому что противоядие против яда рыба камня еще не придумано. Второе правило. После шести вечера мы не купаемся в Красном море. Температура воды в Красном море даже в самый холодный месяц, февраль, не опускается ниже плюс 15 градусов. И закатом солнца на охоту выходят хищные рыбы. Мы с вами подъехали к нашей первой остановке, которая называется Фелфела. Либо помните, я вам обещала 50 оттенков синего. Все у нас будет. А это практически центр нашего города. Вот. Красивая. Море. Такая да, интересная красивая вода. вода. Как голубая голубая. Да. мы приехали на до достопримечательность. Это обзорная площадка, получается, с видом на море, на вот такой вот пляж бесплатный, который перепрыгивает, надо суд. перепрыгивать вот этот Нет. забор, и тогда он будет бесплатный, пользоваться здесь. Люди. Также паркуется яхта, там дальше корабль отель, Военный остров, так бить сказал. Это какой-то ресторан. Ой, маленькая кошечка транспорте зависит от Странная расстояния от дистанции которую вы проедете проезд полтора максимальная стоимость проезда 6 фунтов поэтому еще смотрите вот что справа что слева мы с вами не увидим специально оборудованных мест для остановок все, что вам нужно, чтобы остановить автобус, выходите на центр улицы и начинаете голосовать рукой. Кондукторов нету в автобусе, но у египтян есть такое правило. Зайдя внутрь общественного транспорта, все друг другом здороваются, желают доброго утра. Стоимость бензина, дизельное топливо и 80-е стоят 5,5 фунта за литр. 92 стоит 6,5, 95 стоит 7,5 литров фунтов за 1 литр. То есть получается в среднем на 1 доллар можно приобрести 2,5 литра бензина. Мы с вами сейчас поворачиваем и вот с левой стороны видим одноэтажные дома. Это дома коренных жителей Хургады, тех самых рыбаков. Пускай вас не смущает скромность их... А их внешнего вида, это все по исламу, не принято выставлять своего богатства на показ. Но зайдя вовнутрь, вы увидите технику последнего поколения. Мы сейчас с вами едем э, в наш городской яхт-клуб, либо набережная Марина, но названа она так, не в честь девушки, которая здесь как-то отличилась, а на французский манер э, Марина означает морской. Прежде всего здесь мы с вами увидим вот эти вот цветные дома, это жилой комплекс, который так и называется Марина. Здесь можно приобрести жилье, либо снять в аренду с видом на море стоимость одной спальни, одна спальня плюс зал, ресепшн да, то есть по нашему по-русски это получается двухкомнатная квартира от 600 долларов и выше в месяц. 600 долларов и выше. Покупка здесь обойдется от 80 тысяч евро и выше. На первом этаже вот этого жилого комплекса мы с вами увидим большое количество кафе, ресторанов с кухнями разных стран. Индия, Таиланд. Италия, Египет и так далее Нужно не забывать, ребят Что Египет это мусульманская страна Живущая по законам шариата В кафе, в ресторанах В черте города найти алкогольную продукцию Достаточно проблематично В центральной части Только три кафе могут вам предложить В самом центре города 4 кафе Но здесь на этой территории На территории набережной Здесь все кафе и рестораны Могут предложить пиво Могут предложить еще бокал вина, либо алкогольную продукцию местного производства. Для вашего удобства на входе в каждый ресторан находится стоит меню, как правило сделанное на английском языке написано, и с указанием цен в местной валюте. Это мы на набережной. Жилья я вам расскажу позже, когда мы уже совершим э, поездку по всему городу. Мы сейчас с вами находимся под этой туркой и гуляем с вами до конца до кафе Чижика. Туда можно зайти посмотреть, если интересно. А так мы дальше не спеша идем гуляем, делаем красивые фотографии. Хорошо. Балеты? Короче, да. гуляем сюда Идем за ней гуляем По набережной нас Сфотографируемся на фоне Я Смотри, как красиво Мутик. Вечером после заката солнышко Тут Все происходят компания. Игровые всякие чудеса Все это оживает как лунопарк, гидропарк качели карусели Это их знаменитая набережная да? яхтен парк яхты паркуются самые красивые и большие и богатые Есть этих арабских улицах я да да да Вот, а вот, если Все. Сейчас поедем. Может, по мороженому? А, я же забыла, мне ж муж в лоб. Давайте по Ну? Еще один. тебя... Смотри, какая что вода, тебя... Лёшечка. Посмотри, а? а? какая я вода тебя... красивая. Да. Боже, и прозрачная, такая красивая вода. Смотрите, вот домики красивые. Их можно снять. В этих домиках можно снять квартиру. 500-600 евро. Красивая Это как прогулочные, да? Леш, ты а, извините, крылышки прогулки. расставил. Счастливый дельфин. Бывалый. Бывалый счастливый дельфин. Это прогулочные такие. Там такие красивенные, огромные яхты. Красота прозрачная. Красиво, да? Красиво. Так атмосферненько вообще. А. Вот она рамочку. Ага. Ну, красивый, надо в семейку отправить тут. Отправляюсь там, где я страшный Они же красивые. Вот. Ялты. Росоната русский. Вода шикарного цвета. Ищет. Пальма какая красивая. И Саша с пальмы красивые. Такой ялам. Хабиби, Жабиби Да, вообще. А в таких и жить можно. Да, ну, Место квартиры, да? Нет, нет, нет. Дома. в таком стиле интересно. Поэтому здесь, ну, на самом деле, это как бы, знаете, диагноз повод. Однако широко. А там наш да. автобус. Мечеть. Да. Красивая мечеть, да? Вблизи нас. Очень. Красивая. Туризм приносит доход каждому казну государства на третья строчкой. Вот это чай. Ну, да, Кстати, Чай для психов. Да, да. Что Смесь для, Смес для курицы. Ой, видишь? Ой, как это пришло. У для сустава? Для сустава, для боли сустава. Такая аллюстрация 24, 3, 4, 5, 6, Есть 7, 8. А что это такое? А, еще раз прогласует мечтами с кокосом, запахом. Ой, какие разные, интересные, открытые дни. В не чувствуйте это раз. Lampa leczna Podpuszczaj, żabki, привезли нас в ресторан рыбный покушек. Принесли супчик с ракушкой. Красивое блюдо принесли рыбку, креветки, кальмары Не коричневый рис.